франшиза поведела много критики на свою голову, но прошлую часть просто взяла и обоссала все предыдущую, учитывая как они востряли систему доната и как они хотели вдохнуть всю его аудиторию, как это делает его ближайший сосед фифа. Хотя по моему мнению FIFA фифа играют конченые дауны, и это касается только тех игроков, которые донатят на всякие паки и каждый год и пытаются убивать игрока. Ну ладно, это видео про звездные войны, и где мы остановились? А ну да, как я говорил ранее, Разработчики из «Звёздного подумали, что можно накнуть этих геймеров, как это делает в Но и тут-то было дело. Простой народ начал сразу возмущаться отменять предзаказы игры, и разработчики сразу поняли, что они не смогут заснуть огромный болт под названием «Donate House» в лице геймеров. И вот спустя два года выходит Star Wars Jedi Fallen Order. И прикол в том, что эта игра в режиме синглплеера. Да-да, в середине девятнадцатого года до сих пор выходят игры с без намека на онлайн, и да, с одной стороны игра весь из себя кажется крутой. Когда постепенно тратишь все больше и больше часов времени, ты начинаешь понимать, что эта игра очень скучная. И сегодня я попытаюсь расставить все по полочкам, рассказать вам, что же не так в этой игре. И стоит ли потратить свои деньги, да еще и свое время в эту игру. Первое, как по мне, это графика. И она в игре неплохая, но не крутая, как Metro или той же самый Lara Croft. И как по мне, они могли сделать графику куда лучше, так как это компания Electronic Arts с огромным бюджетом но и на этом можно сказать спасибо так как графон хотя бы не как в колде где фанатов нету простой вещи и виде достоинства и они всегда хавают говно ну ладно мы сейчас говорим про джедай и если сравнивать эту графику с другими играми то она на, на их фоне выглядит совсем неплохо но опять же платить 2600 рублей за 30 часов геймплея но ну, такой себе если честно в игру кстати добавили несколько планет и ты по ним можешь перемещаться, типа вау несколько планет для исследований огромная туча время для изучения каждой из них, но и тут а было дело. Да, по идее, ты можешь перемещаться по планетам, но игра не дает тебе полного доступа ко всем локациям и бывают моменты, когда ты просто лазишь с точки А до точки Б полчаса и такой, сейчас я открою это место. А игра говорит, ну и чувак, время пока не пришло, иди бегаясь по сюжету открой определенные силы, чтобы ты мог открыть одну дверь или оттолкать или притягивать объекты. Ну бред, если честно. Разрабы создали огромную планету и не дают изучать. Ну как бы такое себе. Ну ладно, а что там с боевкой, скажете вы? Ну, в игре есть несколько закриптованных убийств и все. А световой меч похож вообще на какой-то бамбук. Ибо других оправданий у меня нет, а как этот кал не может резать противников вообще прям, абсолютно. Они падают как какие-то шизыки при ее смерти и все. Ну да, признаюсь, что некоторых монстров можно, если их так называть, туда можно резать. Но это тоже закриптовано и постепенно тебе становится скучно. Теперь немного о плюсах, и признаю, что в игре их очень мало, но есть. И одна из них это прикольные локации, и ты офигеваешь от всей этой красоты, но она слишком мала, и когда ты пытаешься найти еще, то их просто нету. Также к плюсам можно добавить управление, и она удобная части. Сети эти или когда притягиваешь, но особенно мне понравился эффект замедления, и она реально крутая. Также к плюсам можно добавить кастомизацию, и она тут бесплатная, кстати. Тебе не нужно покупать дополнительные паки, чтобы поменять там цвет меча, или там кастомизацию самого меча полностью поменять. И это реально крутая вещь, кстати, можно сказать. Но если честно, меня дико поразило рекламное продвижение этой игры в России. То, как они подкупили 80% ютуберов, и как они глупо хвалят эту игру, это просто смешно было смотреть. В игре очень много минусов, и большинство блогеров не могут рассказать об той причине, что они продали свое мнение, и как по мне, эту игру не стоит покупать вообще, Но если вы какой-нибудь фанат этой франшизы, то можно, а так крайне не советую эту игру покупать и играть в него.